Все жалобы э, от клиентов зарегистрировались в центральном офисе. Да. То есть мы отправили, отсканировали, отправили это на центральный офис. В центральном офисе вам зарегистрировали, поставили номер и вам дали копию получается этого. Так оператора. сделайте хотя бы цветную, здесь черный, у нас синий. нет цветного принтера, мы не можем сделать это сейчас вам на черном. Если хотите, можете поехать в центральный офис. Да. Хорошо. А на кого зарегистрирован этот филиал? Я нашла документы на русском. Что? На кого этот филиал зарегистрирован? На какое лицо? Да. Не знаю. Эм, поставьте да. фамилию, имя Прекратите, пожалуйста, меня снимать Напишите не заявление в суд Называйте на полицию и Напишите заявление Привите в суд что вы О, Я уже э, законодателем Хорошо. Обговорил, законодатель я мне не дал за добро вы, Мое имя Павел Очень приятно, меня зовут Дмитрий мы, мы Я не давал разрешения, меня снимать Вы запрещаете? Вы Скажите, так, я, запрещаю. я запрещаю. А меня есть снимать. полномочия такие? Да, потому что я можете физическое Вы физическое лицо? Физически... А вы знаете, что физическое лицо это фикция, не имеющая конституционных прав. Очень рад за вас и за ваши знания, глубокие юриспруденции. Пожалуйста, я запрещаю меня снимать. Физическое если вы не можете. Хотите, даже. Физическое лицо могу это написать да, если все, я я есть Вот, мы отклоняем вашу просьбу, не перестать э, съемку. Знаете, почему мы снимаем? Потому что да, вы нарушаете да, наши права э, зарегистрировать наш э, запрос да, на представление да, информации. Смотрите. Подпишите фамилию имя, кто принял у нас этот запрос. Потому что здесь нет данных. Вы просто ска завтра а скажите. Чтобы... Кто у нас принял нам нужное? А все. Вам, спасибо. Жду. Спасибо. На что зарегистрирован этот филиал? Нет. Этот филиал зарегистрирован на компанию. Дмитрий, Дмитрий я думаю, что мы вроде вежливо общаемся, среду. смотрите. Я знаю, что это СРУ, я вижу, что это СРУ, общество с ограниченными обвесками. Да, да. Кто а, генеральный, вот генеральный здесь, вы. директор всей да. компании да. и всех представителей на территории Республики Молдовы Дмитрий Я предметы Свинаринка знаю, я да. с ним делаю переписку. А, на каждого открывается филиал. Вот смотрите, Ответ, вы, вы, вы приехали сюда и говорите, я... Кто? Да, я старший, День... я Доверенность да. есть в этой да. организация? Доверенность есть, я не имею права вам ее прислать. Как? Это? Если, вы ну, если вы хотите ознакомиться, чувствую прибежали тогда. Послушайте, если вы хотите ознакомиться, я я могу этот документ сейчас подписать. А, а почему? Я ее Подпишите... у меня не есть, да? Подожди, давай. Да. Вы, если подпишете, да. мы уходим. Просто напишите фамилию, имя, должность, мы уходим. Никаких проблем. Вы, видите, вы нарушили да. наши права на нашем э, этом, на нашем. Э, да. Написать отметку Вы сделали нам копию, ущемили нас в правах Мы поэтому это зафиксировали видео Понимаете, вы не хотите на нашем, правильно я понял? Не хотите ставить отметки Я вам говорю подождать минуту. А, все, мы не торопим Да, мы вас не торопим То доверенность вы не можете представить на свои полномочия Но запрещается уже съемку Вы сказали на камеру, что вы физ лицо А на бэджике у вас не физ лицо на бэджике Я являюсь сотрудником А я являюсь физическим лицом ну. Согласно закону, я знаю свои права, прекрасно. я говорю, это нормально, что это я не разрешаю, чтобы меня... Вы не можете... Я не хочу. Бумажкой. Вы не можете да, бумажкой. Давай, давай, давай, давай. Не будем сейчас. Просто если вы, э, ваша просьба отклонена, ваши требования отклоняем. Мы с законодателем э, урегулировали вопрос, а в общественных местах вести, собирать информацию, хранить, обрабатывать, оглашать любую информацию для защиты наших прав, чести и достоинства. Законодатель нам позволил. Если у вас полномочия выше, чем законодателя, пожалуйста, я готов с ними ознакомиться. Без проблем. И мы ведем видеосъемку не, без причины. Здесь ну, ущемляют нас в правах, не хотят принимать запрос на предоставление информации. У нас хоть какое-то должно быть доказательство, что из вашей организации кто-то принял у нас это. И, и должность по называйте. Пишу свою должность и отдаю им. Желательно, нравится. Но... Вот да, мы хотим на это. Вот мы предоставили вот этот, нам сделали скан, У -у -у. и вот на этом подписываются. На нашем не хотят подписываться. Да, потому что там ручка другого вот, цвета, да. все надо черным. Ну вот ручкой синей подписал уже. Интересно будет. Можете полную расшифровку сделать. Дмитрий и фамилия. Есть там? Зачем? У вас подпись в паспорте тоже такая? Точно. Напишите и фамилию, Дмитрий и фамилию, и все. А ну можно, извините, может я плохо читаю? Это фамилия Гайдержи здесь написано? Все, вот, тогда никаких бросить. А здесь что написано? Просто действительно. Копия действительно. А скажите, должность у Дмитрия Гайдаржи какая? Вот Ничего сложного Нет, нам отказались предоставлять бюллетени Каждого, кто Сейчас дойдем до этого Сейчас, если вы официально Хорошо. запрашиваете да? Мы дойдем Улица Сульсна тоже отказали Они не захотели Как же нет, вы представили за бюллетень? Ваши созданные же знают, нет. Документы... Нет. Они говорят все участники, чтобы бультины показали. Давай дождемся, давай закончим с этим. Сейчас, если вы попросите, мы поговорим на эту тему. Нет. Кто из сотрудников показал свой бюллетень? Подожди, сейчас. Да, да только начал выходим. А ну да, дайте, дайте клиенту, пускай вам посмотрю, там страницы отображены. Возьми бумагу. Видишь, плохо, что страницы не скопировались. Ну да. да. Но, так... Я не знаю, как там Ну, мы зафиксировали, нет, вот. Нет, мы зафиксировали на видео страницы, смотри, вот мы получили этот документ, я не отрывал. Вот первая страница, вторая. Третья, четвертая. Нет, нет страниц. Одной страницы нету? Подождите, в конце. Вот еще одна. Подождите, одной страницы нету. А, нет, вот она есть. Сколько страниц там? Раз, два, три. Тут три, да? Тут три, я правильно говорю? Раз. Подождите, здесь не весь документ. Давайте, По... перепроверим. Давайте перепроверьте. Это не весь документ. Можно, так я поэтому говорю на нашей копии, сделайте все. Делали бы вы здесь, там не весь документ. Там более сжато написано. 11. А, что, его сжали или что? Я, может... А, они просто с двухстороннего сделали. Все, все. Да, да, да. Дмитрий, я его увидел, я понял, в чем дело. Просто. Просто они сделали двухсторонние, а у нас на одной стороне. Поэтому листы уменьшились в количестве. Благодарим Теперь вопрос у вас какой-то был, по-моему По поводу буллетини Мое имя Павел я, Мое имя Павел Ко мне уже можете обращаться по имени моему Павел У вас есть еще какие-то требования? Я? Я, обязан, я вам обязан отвечать на этот вопрос? Мы все, решили вопрос, расходимся, да, вы вы то, да. никаких претензий, да. Все. все, всех да. благ, до свидания, благодаря, а, кстати, так я смогу получить сегодня на русском? На русском я. Нет у вас, да? На сайте можете На посмотреть. сайте, либо да. пишите официально, ну, вот, подождите, да, да, если вы хотите запросить какой-то официальный документ на каком-то определенном языке, вы пишите официальный а, запрос да. на наш юридический да. адрес, на наш центральный офис, пишите. И вам, согласно, принимает ваше заявление и также его вам выдают. Да, что, про, что, да, вам да. последний вопрос. Я смогу с вами заключить договор там, на займ, нам языки обращения, на русском. То есть, чтобы я мог почитать все на моем языке и получить и подписаться. В таком договор будет такой? Все вопросы? я вам... То есть, устно не ответите, да? Нет, не отвечу. Все. А До если сюда. вы конкретно... Да, все, мы услышали Но все, что хотели.